Всем привет! Мы снова на канале Частный Дом Сегодня 1 апреля 2020 года. Мы на а Мы продолжаем строить Частный Дом в Чехове. Ребята на объекте уже трудятся восьмой день. И на восьмой день у нас процентов, наверное, на 70 связана вся арматура. И уже парни второй день, вчера привезли опалубку, у меня щитовую пастику. И ребята вот второй день выставляют Палубку. Вещь реально интересная. Технология мне реально как заказчику вообще довольно сильно понравилась. Довольно хорошая точность получается. Нежели всякие деревяшки и прочее, прочее. Плюс в том, никакой техники. Вот. Взял в руки и пошел пой замки держи нитку держи направление все у тебя будет хорошо но чтобы было хорошо надо ее хорошо посчитать уделить это хорошему время, хорошо времени и тогда все пойдет довольно просто много времени отнимает вот такие вот доборы деревянные вставки от которых ну, никуда наверное не денешься но ну, минимизировать их можно вот Арматура, как говорил, процентов на 70 уже связана, а палубка, не знаю, процентов на 40 выставлена. Я думаю, еще 2-3 дня, и мы уже закольцуемся арматурой. А Напомню, дом из газобетона, два этажа, 200 квадратных метров примерно и в городе Чехов защитные свои не выставлены опал а помнить уже в этом по крайней мере в пролете выс стоит уже в горизонте уровня заводные концы там где они должны быть в данном случае канализация вот здесь они у нас руководство интернета, телевизоры, заложенностью а перец от бетонкой. у нас по сути персонализация и, и кое-что еще будет, у нас здесь будет балкон открытый и есть, соответственно дренаж с него отвод воды будет через подпорную колонну внутреннюю, ну ладно, покажем ближе к делу, более-менее Крусовая. Сейчас уже конечно час. Немножко уже тоже ушел. Но обещаю, что -то Никакой что сказать? Сделаем еще, продвинемся, что-нибудь еще с ними. Саша, помаши ручкой.